СССР при Горбачеве. Михаил Горбачев это государственный и общественный деятель России 20 века, который вошел в политический мир в советское время. Горбачев стал первым и единственным президентом СССР, результаты деятельности которого вошли в российскую историю, а также стали немаловажными факторами в политике остального мира. На долю политика приходится перестройка. Оценка роли Горбачева в судьбе страны в обществе имеет неоднозначное решение. Одни считают, что политик принес народу больше пользы, чем вреда, а другие уверены, что политика деятель стал причиной всех бед современной России после распада СССР. Попав на первую комсомольскую работу, Михаил Сергеевич решил связать собственную жизнь с политикой, а не с юриспруденцией, отклонив предложение должности в краевой Ставропольской прокуратуре. Позже, в 1967 году прошлого века, будущий советский лидер заочно окончил Ставропольский сельхозинститут, получив диплом экономиста-агронома. Политическая карьера Михаила Горбачева развивалась стремительно. В 1962 году его назначили на должность порторга Ставропольского территориально-производственного сельхозуправления, на которой Горбачев во времена реформ действующего тогда советского главы Никиты Хрущева заработал себе репутацию перспективного политика. Он не обладал особой харизмой или запоминающимися внешними данными, поэтому пробивал дорогу только навыками и рабочими качествами. На фоне хороших урожаев в Ставрополье Михаил Сергеевич зарекомендовал себя ведущим экспертом в области сельского хозяйства, что впоследствии позволило Горбачеву стать идеологом КПСС по вопросам развития этой сферы. В 1974 году Горбачев был избран в Верховный Совет СССР, где возглавил комиссию по проблемам молодежи. В 1978 году политика перевели в Москву и назначили секретарем ЦК, что инициировал бывший лидер СССР Юрий Антропов, рассмотревший Михаиле Сергеевича непривычно, хорошо образованного и опытного специалиста. В 1980 году политик вошел в состав политбюро ЦК КПСС. Под руководством Горбачева попали в. Многочисленные реформы в сфере рыночной экономики и в политической системе. В 1984 году политик на заседании ЦК КПСС зачитал доклад Живое творчество народа, который стал так называемой прелюдией перестройки страны. Доклад с оптимизмом был воспринят коллегами Горбачева и советским народом. Дорогу к власти Горбачева открыла смерть Черненко. Пленум ЦК от 11 марта 1985 -го года избрал Горбачева генеральным секретарем. Михаил Сергеевич в этом же году на апрельском пленуме провозгласил курс на ускорение развития страны и перестройку. Эти термины, которые появились еще при Андропове, не сразу получили широкое распространение. Это произошло лишь после 27-го съезда КПСС, который прошел в феврале 86 -го года. Горбачев назвал гласность одним из основных условий успеха предстоящих преобразований. Еще нельзя было назвать полноценной свободой слова «время Горбачева». Но можно было, по крайней мере, говорить в печати о недостатках общества, не затрагивая, правда, Основы советского строя и членов Бюро. Однако уже в 1987 году, в январе, Горбачев заявил, что в обществе не должно быть закрытых для критики зон. На счету Горбачева сухой закон, обмен денег, введение хозрасчета, прекращение войны в Афганистане, завершение многолетней холодной войны с Западом и ослабление ядерной угрозы. Также руками Генсека ЦК КПСС, имеющего тогда полную власть над страной, в СССР были проведены либерализация общества и ослабление цензуры, что позволило Горбачеву завоевать популярность у населения с которым политик впервые за всю историю советского государства общался в свободном, а не в царствующем стиле. Но главной ошибкой в политике Горбачева стала непоследовательность в проведении экономических реформ в СССР, что привело к резкому углублению кризиса в стране, также к снижению уровня жизни граждан. В тот же период прибалтийские республики взяли курс на отдаление от Союза, что не мешало советскому лидеру стать первым и единственным президентом СССР, которым Горбачева избрали в 1990 году. Согласно измененному законодательству страны принципы внешней и внутренней политики новый генсек ясного плана реформу не имел лишь память об оттепели хрущева осталась у горбачева кроме того он верил в то что призывы руководителей если они честны, а сами эти призывы правильны могут дойти в рамках существовавшей в то время партийно-государственной системы до рядовых исполнителей и тем самым изменить к лучшему жизнь в этом был свято убежден горбачев Годы управления его были отмечены тем что на протяжении всех шести лет говорил о необходимости сплоченных и энергичных действий, о том, что нужно конструктивно действовать всем и каждому. Он надеялся, что, являясь лидером социалистического государства, можно завоевать мировой авторитет, основанный не на страхе, а прежде всего на разумной политике, нежелании оправдывать тоталитарное прошлое страны. Горбачев, год управления которого часто называют «перестройкой», верил, что новое политическое мышление должно восторжествовать. В него должны входить признания приоритета над национальными и классовыми ценностями общечеловеческих, необходимость объединения государств и народов для совместного решения, стоящих перед человечеством проблем. Во время правления Горбачева в стране началась общая демократизация, политические преследования прекратились, гнет цензуры ослаб. Из ссылок и дюрем возвращались многие видные люди, Марченко, Сахаров и другие. Политика гласности, которая была начата советским руководством, изменила духовную жизнь населения страны. Возрос интерес к телевидению, радио, печатным изданиям. Лишь за 1986 год журналы и газеты приобрели более 14 миллионов новых читателей. Все это, безусловно, существенные плюсы Горбачева. Проводимой им политикой. Лозунг Михаила Сергеевича, под которым он проводил все преобразования, был следующий: Больше демократии, больше социализма. Однако у него постепенно менялось понимание социализма. Еще в 85 году, в апреле, Горбачев на Политбюро говорил, что когда Хрущев до невероятных размеров довел критику сталинских действий, это принесло лишь большой ущерб стране. Вскоре гласность привела к еще большей волне антисталинской критики, которая в годы оттепели и не снилась. Антиалкогольная реформа. Задумка этой реформы изначально была весьма положительной. Горбачев хотел уменьшить количество алкоголя, потребляемого в стране на душу населения, а также начать борьбу с пьянством. Однако компания в результате чересчур радикальных действий привела к неожиданным результатам. Сама реформа и дальнейший отказ от монополии государства привели к тому, что основная часть доходов в этой сфере ушла в теневой сектор. Немало стартовых капиталов в 90-е было сколочено на пьяных деньгах участниками. Стремительно пустила казна. В результате этой реформы были вырублены многие ценнейшие виноградники, что привело к исчезновению в некоторых республиках, в частности в Грузии, целых секторов промышленности. Антиалкогольная реформа также способствовала росту самогоноварения, токсикомании и наркомании, а в бюджете образовались огромные убытки. В ноябре 1985 года состоялась встреча Горбачева с Рональдом Рейганом, президентом США. На ней была признана обеими сторонами необходимость улучшения двусторонних отношений, а также оздоровления всей международной обстановки. Михаил Сергеевич с заявлением от 15 января 1986 года выдвинул целый ряд крупных инициатив, посвященных вопросам внешней политики. Должна была быть проведена полная ликвидация к 2000 году химического и ядерного оружия. Осуществлен строгий контроль при уничтожении и хранении его. В отличие от направленного на гласность курса, когда было достаточно лишь распорядиться, ослабить, а потом и фактически отменить цензуру, многие его начинания, например, нашумневшая антиалкогольная кампания, были сочетанием с пропагандой административного принуждения. Горбачев, годы правления которого были отмечены возрастанием свободы во всех сферах в конце правления, став президентом, стремился опираться, в отличие от его предшественников, не на партийный аппарат, а на команду помощников и правительства. Он склонялся все больше к социал-демократической модели. Горбачев даже в ходе событий 91 -го года, агустовский бутч, рассчитывал еще удержать власть и, возвратившись из Фороса, где у него находилась государственная дача, заявил, что он верит в ценности социализма и будет бороться за них, возглавляя реформированную компартию. Очевидно, что он так и не смог себя перестроить. Михаил Сергеевич во многом остался партийным секретарем, который привык не только к привилегиям, но и к независящей от народной воли власти. В августе 1991 -го года союзники Горбачева, в число которых вошел ряд советских министров, объявили о создании ГКЧП и потребовали от Михаила Сергеевича сложить полномочия. Горбачев не принял эти требования, спровоцировав в стране вооруженный госпереворот, получивший название как раз таки августовского путча. Тогда сопротивление ГКЧП оказались политические руководители РСФСР, число которых вошли Борис Ельцин, Александр Рудской, Руслан Хасбулатов и Иван Силаев. В декабре 1991 11 союзных республик подписали Беловежское соглашение о создании СНД, которое стало документом о прекращении существования СССР, несмотря на возражения Михаила Сергеевича. После этого Горбачев подал в отставку и отстранился от политики, погрузившись в общественную работу. Последним указом президента СССР Горбачев создал Международный фонд социально экономического и политических исследований, а в 1992 году стал президентом этого фонда. Во главе Горбачев фонда политик исследует историю процесса перестройки в Союзе, а также изучает актуальные мировые проблемы. Фонд Горбачева финансируется из личных средств бывшего советского лидера, а также грантов и пожертвований граждан и международных организаций. Правление бывшего хозяина Кремля и сегодня широко обсуждается в обществе. Многие считают Горбачева виновником краха СССР, в результате чего Россия едва не потеряла суверенитет. Но бывший советский лидер считает такую критику необоснованной. Основной критикой в адрес Горбачева, конечно же, являются обвинения его в недопустимой нерешительности, которая в результате привела к вынужденному оставлению им поста главы государства, прихода к власти еще более неоднозначной фигуры в лице Ельцина Бориса Николаевича в результате рокового соглашения в Беловежской пуще и распаду великой страны. Короче говоря, многое было сделано за недолгие годы его правления. За что-то можно похвалить, за что-то поругать. Но не брать в расчет то, что мир полностью изменился и никогда уже не будет прежним, будет по меньшей мере неправильно. Благодаря таким серьезнейшим мировым преобразованием и изменениям на глобальном уровне, он остается одной из крупнейших фигур мировой политики в истории нашего времени. Таков вот период правления Горбачева. На сим позвольте откланяться, надеюсь вам было интересно. Совсем скоро увидимся.